Рахим <coughs> Дорогой зритель, следующая буква. Кеф. Похожа на букву К. В э, слове команда, например. картов. А если вы хотите более точнее произнести эту букву, тогда... Посмотрите на рисунок. Вот отсюда произносится буква Кеф. Кеф. Кеф. Китаб. А Насчет правописания. Вот. Начинаем отсюда, вот так, и вот так. А это интересные рисунки про эту букву.